Я сегодня расскажу про практики, которые вы будете делать до завтра. Вика, если что посмотрит в записи. Не буду никакую пред... предысторию рассказывать, чтобы у вас не было за что зацепиться, как эту практику сделать по-другому. Именно поэтому я сейчас даю прям четкие инструкции двух практик. И сегодня до завтра вы делаете эти две практики, и потом мне расскажете. Завтра вы расскажете, что вы почувствовали, что у вас получилось, что не получилось. И я расскажу, что это такое, для чего это нужно. Завтра будет эфир у нас в 20 Также в 21. В 21 или в 21.30? Также в 21.30. Вот. И я как раз расскажу... Мы с вами вот тогда уже поболтаем, что это за практики, что они дают. И расскажу немножечко, что наше физическое тело может сделать, чтобы вам было понятно. И будут, будет следующая практика на следующий день. Вот. Сегодня какие будут две практики. Первая практика – это вы садитесь. Садитесь. В удобную позу, желательно, либо чтобы это было плюс-минус тихое место, но тихое не в смысле, чтобы она была тишина, а чтобы вас не дергали. Детки, родственники, близкие ваши, на работе кто-то, чтобы вот этого не было. Это может быть в любое время. М -м лучше, ладно, вечернюю практикуем завтра, скажу, когда ты давайте так: в любое время вы садитесь куда-нибудь очень в удобное положение.